Добрый день! Для начала позвольте поздравить всех мужчин с Днем Защитника Отечества. Для многих людей этот праздник имеет огромное значение. Именно по этой причине есть смысл поговорить о том, как же он возник. Рождение праздника принято связывать с декретом о рабочей крестьянской Красной Армии. Но стоит отметить, что ряд историков считает, что документ на самом деле был подписан 15 января 2018 года. На создание армии тогда было выделено 20 миллионов рублей, что было огромнейшей суммой. Картина выглядела следующим образом. На фронте царила полная неразбериха. Никто не понимал, за кого теперь нужно воевать и стоит ли вообще рисковать своей жизнью. Правительство советского государства с огромными усилиями пыталось сформировать армию, но этот процесс шел очень напряженно. Первый официальный пункт по набору добровольцев был открыт 21 февраля в Петрограде. С призывом вступить в новую армию выступал вождь Советского государства. Красную армию удалось собрать, но о значительности первых побед до сих пор спорят историки. Годовщину Красной армии планировалось отмечать в день подписания декрета. Но затем дату перенесли на 17 февраля. В конечном итоге праздник назначили на воскресенье. В тот год, 18 он выпал на 23 февраля. По непонятным причинам, после того, как праздник был утвержден, о нем забыли. И только в 2022 году, ни с того ни с сего, постановлением президиума ЦИК, было объявлено, что мы празднуем четвертую годовщину рождения Красной Армии. Буквально за год праздник стал очень любим в народе. И он вошел в историю под именем «День Красной Армии». В 1938 году в свет вышел краткий курс истории ВКБ, написанный Иосифом Сталиным. Вождь народов ни разу не упомянул о Ленинском декрете. Власти окружили дату 23 февраля мифами о первых значимых победах под Нарвой и Псковом. По всей вероятности, таким образом пытались просто уничтожить факты поражений и подписания германского ультиматума. С 1946 года полюбившийся жителям огромной страны праздник стали называть Днем Советской Армии и Военно-Морского Флота. Традиционно в этот день чествовали всех военных, к которым после войны мог отнести себя практически каждый гражданин. Постепенно с праздником начали поздравлять всех мужчин даже тех, кто никогда не служил. В 1995 году Государственная Дума приняла закон о днях воинской славы в России. Этим указом 23 февраля обрело новое название – День Победы Красной Армии над кайзеровскими войсками Германии в 1918 году, День Защитника Отечества. Однако, это длинное название продержалось всего несколько лет. В 2002 году, было принято постановление о переименовании 23 февраля в День Защитника Отечества. Праздник стал нерабочим днем. Современный День Защитника Отечества не лишен воинской окраски, но теперь его сфера охватывает не только военных. Сегодня этот праздник считает своим все, кто имеет хоть какое-то отношение к защите страны и своей семьи. Это праздник доблести, мужества, чести, и любви к Родине. В этот день принято поздравлять всех мужчин, любого возраста, в том числе и самых юных, которым только предстоит когда-то встать на защиту рубежей. Нельзя также забывать и о том, что среди прекрасной половины тоже есть немало женщин, которые рискуют своей жизнью, защищая Отечество. 23 февраля чествуют не только мужчин, но и этих женщин-военнослужащих. Традиционные поздравления от руководства страны слышат в этот день служащие вооруженных сил Российской Федерации, ветераны Великой Отечественной войны и других боевых действий. К памятникам возлагаются венки и букеты цветов. По телевидению и радио транслируют праздничные концерты и поздравительные речи. Вечером в городах-героях, а также в населенных пунктах, где расположены штабы военных округов, флотов, и общевойсковых армий небо освещают праздничные салюты. С праздником!